Быть грамотно модно с такой позицией выступают студенты Казанского университета, которые под диктовку попробовали написать отрывок из знаменитого романа Александра Пушкина ⁇ Дубровский ⁇ в рамках Пушкинского диктанта 2020. Они показывают свою филологическую компетентность, языковую компетентность. Они таким образом выражают свою любовь к русской литературе, к русской поэзии. Сегодня модно говорить правильно. И писать правильно. Мероприятие прошло с соблюдением санитарно-эпидемиологических норм. Студенты сидели в масках и соблюдали социальную дистанцию. Он должен был проходить в июне 2020 года. Но в связи с пандемией, в связи с угрозой болезни, да, мы перенесли это мероприятие на октябрь месяц. Диана Шлинкова, Виолетта Басова, Универньюс.